Привет, друзья! Вчера был в селе Бортная Чернского района. И там мне местные жители подсказали, что здесь где-то недалеко, километра три, есть музей советских машин. Это называется, посмотрел по карте, Миллионная Слобода. Вчера уже было поздно, сегодня с утра рано встал, на улице морозится. На машине туда не проехать. Оставил машину за полтора километра отсюда. Сейчас хочу посмотреть, есть ли там дома, живет ли там кто. Кому интересно, смотрим. Все первые дома. Здесь дом заброшен. Электричество подходит, но никто здесь не живет уже давно. домик жилой ну закрыт дверь на замке закрыта возможно приезжают на лето так вот там есть и... По-моему, тропинка идет дальше. Пойдем под ней. Подвал стоит старенький. Впереди еще дом был. Стены остались, полуразваленные. Подвал большой какой так, электричество идет дальше башня виднеется напорная Выходим на дорогу. Дорога накатана. Кто-то здесь ездит. Идем дальше. А вот, кстати, виднеются автомобили. Да, вот он музей автомобилей под открытым небом и здесь еще домик посмотрим живет здесь кто это последний дом а нет там еще есть дома электричество подходит Здесь закрыто на замке. Ну да, дом не закрыт. Сначала посмотрим дома, потом автомобили. О, здесь кто-то живет. Собаки есть. Нет, это ко мне, нет, это ко мне. Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Здрасте. Уберите. Ну, мне надо... Уберите. В сторону. Она вас не снимает, она в сторону снимает, просто разговор будет записан. Вы от мне... вообще приехали? Я вообще с Москвы. Мне посоветовали съездить вот здесь. Коронавируса нет. Что? Коронавируса нет. Да его уже давно нет. Посмотрите, посмотрите. посмотрите. Мне... По машинам не лазить, потому что вчера приехали. Я с Москвы точно так же. Ага. Кто-то в интернет... Выложил то, что можно в машинах сниматься. Ребят, в машинах сниматься не надо. Вы хотите машины посмотреть? Посмотрите машины. Нет, я лазить никуда а то -то не внутри, буду. А тут внутри, это уже не ваше это, дело. Из, извините, это. а как Вас зовут? Николай меня зовут. Николай, это Мариш. Да. Это, ну, может он хочет с тобой да репортаж что? снять? Капоты а? не открывать. Машины не залезать. Багажники не открывать. Увижу по видеокамере. Понятие на себя. Хорошо, Будете хорошо. Будешь снимать в обратную сторону. Не, Марина, он хотел, чтобы вот, интервью не Она не, курю. не слышит. Я не курю. На мою территорию не заходить. И как в церкви. Сколько можете, столько осталось. Я понял. Вы мне можете рассказать, это деревня? Да. Здесь вы постоянно живете здесь? Алеш, это... Алеш, иди. Да, вы я. постоянно живете здесь? Говорите громче. А, вы, понял. Вы живете постоянно здесь? Я живу здесь постоянно. 27-й год. После мужа уже исчисление сегодня ровно год и два месяца, как его нет. Сколько жилых домов постоянных здесь? Три. Четыре. На том берегу. Пять. То есть на том берегу? На том берегу еще. Ага. А раньше было много домов? Раньше было много домов. А куда все делись? За полтора года Смерть унесла всех. Все померли за полтора года? Потому что сначала, когда вот я дачу купила, ага. это все вы записываете. Молодец. Да, да. Выключайте вот свою аппаратуру, вот тогда будем разговаривать. Ну, если вы, Ну, мне не интересно так разговаривать. Если вы не хотите, я пойду дальше. А я не знаю, с какой целью вы приехали. У меня есть свой канал. Я снимаю деревни, все деревни, которые заброшенные. У меня там много их уже деревень снято. И выкладывают это для истории, понимаете? Через лет 10, может 15, уже и ваша деревня здесь не останется. Через а... 10 лет даже гораздо больше. Ну вот. Быстрее уйдем. А это останется в истории. Люди посмотрят, какие дома были, кто здесь жил, что происходило, как да люди у нас, живут. Это, это, у нас тут 300 домов было, да, Марин? 30. 3, 300. Короче говоря, в 90-е годы... Когда жрать было нечего в Москве. Так. Когда мы, как все итальянцы, были миллионерами, я получала 800 тысяч. А вы жили в Москве раньше? Она коренная, Москва. <связь> а почему вы уехали из Москвы? Музей видите? Вижу. Вот из-за этого музея как раз и сюда приехала. Вернее всего, из-за того, что жрать было нечего в Москве. Угу. Десятки езды, после полутора суток а стояла в очереди полтора часа. У меня в кармане 80 тысяч. Масличка. А десятки есть. Тут я сломалась. Я пришла с истерикой домой и сказала, все, Миш, я дачу купила, мы сюда приезжаем, будем жить. Земля нас прокормит. Земля нас, наша, вот, которую вот я дом купила ага. я с участком, как раз нас и кормила. Мы были с мужем обеспечены. Моя мать с сестрой, с мужем. Его мама с братом и с его женой. Были все. А чем вы жили-то? Вот как раз вот эта земля как раз нас и кормила. Ну то есть мы свое, вышли свое хозяйство. Да, мы выжили. Потом распоряжение Лужкова было. Потому что, если вы помните, то были теракты. Угу. Подрывали машины. В общем, короче говоря. И распоряжение Лужкова было, все весь автохлам убрать. Угу. 17 июля 95 -го года, как раз машины все убрали. А мы жили на преображенке улицы Просторной. Угу. Там у него был автомутин. И мы, когда приехали, 15 машин уже не было. Распоряжение и Я думаю, что с моим мужем и один парк будет. Я говорю, Миша, все, остатки машин, давай перегонять. На мою территорию. С моей территории уже никто ничего не возьмет. И мы сюда переехали. А переехали, значит, надо было охранять, потому что здесь вот такие шаловолевые ручонки. Металлоломы собирали, алюминий, железо. Надо кому-то было охранять. Я уволился, я работал в Куршевенбольнице. Короленко, uh -huh. номер 4. Теперь это больница нет. Какому-то умному человеку пришло в голову мысль, что эту больницу закрыть. Идиоты, а кожников, псориазников, экзематиков очень много. У нас была квалифицированная помощь, у нас самое сильное было отделение, самое сильное. И вот мы сюда приехали. И вот когда я дом купила, здесь был магазин, здесь был медпункт, клуб. здесь остатки школы были. Ну, правда, я школу не застал, потому что это... школу закрыли. На этом месте была библиотека и клуб. Да. В общем, короче говоря, тут... Моментально мой э, дядя, который был председателем вот этого сельсовета, угу. он дорогу строил. Если вы пешком шли по бетонке, да, и потом через мост по бетонке я потом проехал, вверх. но вот дальше-то не проедешь. В общем, короче говоря, вот на тот берег должна была дорога быть. Нет, там храм вот стоял. Вот именно вот этими плиты. Угу. Ну а потом все пошло верху, к, э, к колесу вот так. Власть делили. Ну, в общем, короче говоря, все. Россию разворовали. Военных вообще. Они были безденежные. Это хорошо Путину, то что он как раз и сделал и военное, и вооружение. У нас хотя бы мирное небо. Вот сейчас. Вот тут хотя бы мирное небо. Как же вы это все перевозили сюда? Дороги-то нет. Своим ходом. Вы не поверите, машины ездили своим ходом. Своим ходом гнали все сюда. А? И не только одна машина. Мой муж из Москвы, потому что он Москвич, Он на велке на железной цепке, вез три машины. Тут он расцеплял, вот там, где я сама коженка, ну вы там и не, не были. Вот. И потом по грязи.. Вот эти вот, 401, 402, 403, 408 москвичи, они низко обороты, как старая, по грязи, бам бам бам бам бам бам Тот ход набрать, и они своим кодом сюда приезжают. Понятно. За 20... Мария Слитович, конечно. А ему... И... И... ему не хватило Юрьевича. Вот назад Юрьевич, газ 53. Это... Да. далеко не ходи. Это... Юрьевич умел ровно, вот назад. Он тоже тут стоял. А, а ребята подкрутили, подвертили, подвертили, залили. А были? Нет, я первый раз здесь. Ну, И да. вот теперь тут такой пересадки. Тут ну даже умер ровно это год назад. Это вот кто организовал? Да. Э -э Пойдемте. Пойдемте. Ну скажите мне, а газ здесь есть природный здесь? А я... откуда? Нет газа Его природного. Есть. Газ природный. А помните, рады... У нас тут и воды нет. И воды нет? Тут у нас единственный свет есть. А так. вот башня стоит. Она, Она уже с 90-х годов ра... ра... да. не работает. Это многие москвичи приезжают и говорят, а почему у вас асфальта нет? Я говорю, ребят, всю Россию в не закатает. Это плюс и минус. Зато не одни натовцы сюда не приедут. Рубежи будем держать. <свят> <свят> То есть, по вашему мнению, асфальт не кладут из-за того, чтобы нато не пришло, да? Ой. У меня-то вода есть. Пока. Ага. Сегодня холод. Вы ее качаете откуда-то? От речки. От речки. Ну, иди, Машину вы знаете? Ну так. А? Я не специалист. Это история нашего в Это вся история Советского Союза. Скажите мне, а ну вот вы что-то с этого имеете? Почему? Ну вот организовали вы музей этот. Как вы? Вот на что вы живете? На что? Сейчас я живу на пенсию, хорошо живу. А раньше мыши в холодильнике повесила. Люди сюда приезжали и вспоминали то, что женщина, которая войну прошла, она газ 51, она в лоб поцеловала. Потому что, говорит, я на нем работала после войны. Угу. Школьники приезжают, наше автомобилестроение, историю нашего автомобилестроения. Потому что это искусство. Это самые лучшие разработки инженер Советского Союза, Ну, вся Россия. Ясно. Можно я пройдусь так засниму? Ну идите, смотрите, там речка. Ага, спасибо. <музыка> Вон, друзья, такой вот музей. Я даже и не, не знал, что это здесь есть. Волги, волги, москвичи. Носквичи Газончики Вазики Скажите, автомобили вы продаете? Машины продаете? Я к машине? продаете машины? Нет? Ни машины нет вообще, это однозначно. Все, а понял. Для чего я тогда тут... Москву променяла на это. Условия променяла. Профессию потеряла. Ну вот последние домики, друзья. Здесь никто не живет. А вот в этом доме, возможно, кто-то живет. Дорожка сюда натоптана, но дом на замке. Закрыт. Вот такая вот, друзья, миллионная слобода. Сейчас посмотрим с высоты на эту слободу. И на этом все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, отзывы. Всем до новых встреч!